Использование сертификата на материнский капитал, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, предусмотрено законом. Согласно Федеральному закону номер 256 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, вы можете свой сертификат использовать на погашение кредитного договора, либо договора займа на приобретение дома, квартиры, комнаты, доли в недвижимости, либо на строительство индивидуального жилого дома. Не ждите! Используйте сертификат законно.